Здравствуйте. Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел и владелец винодельческого хозяйства Бадегас Лос Маркос, где мы сейчас и находимся. Сегодня мы будем дегустировать розовое вино Мантыкрус. Вино на сто процентов состоит из сорта винограда Темпранильо. Вино контролируемое по происхождению до де Давайте посмотрим на цвет вина. Он светло-розовый блестящий, аромат насыщенный, с ягодными тонами, ощущаются нотки малины, вино легко пьется, прекрасно освежает, имеет легкую структуру очень важно для розовых вин. Это розовое вино послужит прекрасным сопровождением к закускам, салатам, рису, спагетти. Вино следует подавать охлажденным до температуры 6-9 градусов. Мне лично это вино очень нравится. Надеюсь и вы насладитесь им так же как и я.